Сейчас немного про дыхание. Потому что сегодня три сутры, связанных с дыханием. Почему мы начинаем с них? И Оша с этого же начинал. Ну, потому что пока вы не начнете дышать, правильно говорить с вами не о чем. Ибо дыхание определяет мышление. Дыхание — это то, как мы впускаем в себя прану. Дыхание — это воздух. Воздух — это наш ментал. Если вы дышите быстро и часто, у вас суетливые короткие мысли. Если вы дышите глубоко и плавно, у вас глубокие мысли, сильные мысли. Так прана течет. Как мы ощущаем, что воздух есть? Он движется. Как мы ощущаем, что есть мысль? Какое ощущение мысли? Движение. Вы никак иначе, как осязательно не воспринимаете, что у вас есть мысль. Мысль осязательна. Ее уже последствия могут быть чувственные, окрашенные в разные вещи, но мысль сама себе осязание это воздух. Поэтому очень важно правильно дышать. Что нам мешает правильно дышать? Наши тревоги и желания. Соответственно, чтобы начать правильно дышать, надо войти в правильное состояние. Чтобы войти в правильное состояние, надо начать дышать. Это вот такой замкнутый круг, мы его будем где-то разрывать и корректировать в правильную сторону.